Я, э, во-первых, по возрасту, чтобы ориентироваться, я родился в 1969 году, то есть на 53 года. Естественно, в Советском Союзе я родился в городе Харькове. Это была УССР, но в общем Советский Союз доминировал. Mm -hmm. И это касалось, кстати, и языка, потому что в Восточной Украине, который принадлежит Харьков, основным языком, и главным был, естественно, русский язык. Поэтому он для меня родился. Я уже с 97 -го года, э, то есть вот будет 25 лет в этом году, юбилей, живу в Германии, в Баварии, в городе Афгенбург. Он связан с семьей Моцарта, потому что э, тут э, жила семья Моцарта до переезда в Зальдрук. Вот, и поэтому э, это первая ассоциация, вторая ассоциация — это э, с... Э, вот. Теперь, теперь живу я. Вот. Что касается русского языка, здесь, естественно, живут многие выходцы из бывшего Советского Союза, и вот именно русский язык их объединяет, как у нас было средство межнационального общения. И, естественно, Среди наших иммигрантов это э, основной язык, независимо от того, откуда они приехали из любой э, точки Советского Союза. Это может быть и Прибалтика, это может быть и Россия, Украина, и э, страны э, Средней Азии и так далее. Но русский язык всегда был вот таким вот соединяющим. И э, вообще вот наша диаспора русскоязычная всегда э, на, на протяжении многих лет была, можно сказать, единой. И не было такого такой большой разницы, откуда ты приехал из Украины, из России и так далее. Но в 2004 году, когда произошли события первого Майдана, вот, произошел некий такой раскол, именно связанный даже не с русским языком, а со страной происхождения. Потому что, если раньше это было не принципиально, откуда ты приехал, после вот этого первого Майдана произошло некоторое такое расслоение, и оказывается стало важно, откуда ты из Украины или из России. А вот в 2014 году, когда был уже второй Майдан, вообще наша диаспора, можно сказать, раскололась, потому что многие, и для меня это было очень неприятно, бывшие жители Украины заняли пророссийскую позицию. Теперь вот, собственно, о языке, потому что это мы сейчас о политике, два слова сказал, о языке. Как он тут сохраняется? Значит, две основные категории носителей, сказать, русского языка – это этнические евреи, к которым я отношусь, и так называемые русские немцы или, ну, в общем, российские немцы, немцы из России и большинство, конечно, из Казахстана. Вот там как раз русским языком гораздо сложнее, чем у нас, потому что для них все-таки родным языком считается, они его считают немецкий. И поэтому вот у них, вот вы, начали детство э, в таких семьях э, по-русски практически не говорят, там это все не приветствуется, и э, ну, в общем, там, там русский язык, можно сказать, почти не сохраняется. А вот в еврейских семьях, наоборот, это все культивируется, здесь очень много, у нас есть таких детских учреждений русскоязычных, вот, так, там, и, прочие, и там это все очень культивируется сохраняется именно русский язык не только чтение, но и письмо, то есть это там серьезно занимается с детьми, потому что вот для евреев наших, так сказать, русскоязычных это очень важно сохранение вот этого языка. Ну, а о чем сказал Александр? Сейчас, конечно, к русскому языку отношение будет совсем иное в связи с последними событиями в Украине, в связи с тем, что там началось 24 февраля. И с другой стороны, вот то, что говорят, что сейчас вот одним роческом пират закроют русскую литературу, искусство, и все на этом закончится, мне кажется, это тоже переключ. Сейчас, конечно, интерес уменьшится со стороны западного, так сказать, зрителя или читателя в отношении, но тоже толстой, чехов и другие классики, я думаю, все равно останутся. Что касается какой-то конъюнктуры сегодняшней, то такого интереса не будет. Ну, на это я... А вы видите реально признаки того, что отношение к России распространяется на носителей русского языка? Я лично не встречал такого в своей практике, но я читал в соцсетях, что были какие-то случаи притеснения колок, например, детей как-то э, э, с русскими там, фамилиями или именами, к ним какое-то отношение. Э, Вы об этом читали? Я об этом читал, э, но, но я этого лично э, не видел. и э, ну Я доверяю, я не думаю, что это какие-то выдумки, но э, тренд такой э, есть сейчас. И я знаю, что э, это не в Германии, я сейчас не помню, какой-то э, западноевропейской -э, стране, э, на ресторане было написано, что для русских нежелательно и есть э, вход, так сказать, нежелателен. Вот. И недавно я читал какую-то э, информацию, сейчас забыл страну, но это восточноевропейская, значит, женщина пришла э, в банк поменять деньги, показала российский паспорт, и ей тоже указали на дверь, она это описала от первого лица. То есть такие случаи есть, и это оборотная сторона медали, это оборотная сторона того, что происходит. Я, я считаю, что это тоже перегибы, и здесь люди здесь совершенно, так сказать, нелояльные тому же Путину, но они становятся заложниками этой ситуации, и к ним отношения, потому что никто не отделяет. Враг вдруг, в общем, это русскоязычный, и, кстати, мы же тоже русскоязычные. И, кстати, вот еще когда я приехал, первый год буквально два или три раза я встречал с такой проблемой, когда мне делали замечания в Трампе, говорили э, по-немецки, что вы э, находитесь в Германии, говорите, пожалуйста, э, по первых э, ну, То, что э, говорил Дмитрий по поводу того, что э, русский язык все равно э, будет популярным, я вспомнил, что э, в советское время русский язык заставляли учить в соц. странах, и в частности ГДР. И я несколько встречал немцев, которые, э, узнав, что я... Кстати, сказать, из бывшего Советского Союза, говорили, и с некоторой такой, я бы даже сказал, обидой говорили, что нас заставляли учить русский язык, и им это совершенно не нравилось. Вот, то есть, э, еще такое было. И потом э, русский язык, конечно, напрямую связан, и, о чем я говорил, с литературой и так далее. Но, э, вы понимаете, э, вот вы цитировали в начале э, Тургенева «Великий, могучий русский язык», мне кажется, что это вот в этом высказывании есть некий шовинизм, потому что любой язык, даже каких-то малых народов, неважно, какой-то чукотский там, или бенков, он для них все равно великий и могучий. Когда мы говорим, что русский язык могучий, а английский что, не могучий, а немецкий не могучий, то есть вот в этом высказывании я э, вижу некий шавинизм и некое такое превосходство, что вот русский язык да. могучий, а вот какой-нибудь э, тот же украинский, он уже не могучий, он не великий. Да. Поэтому я очень э, спорно отношусь к этому Потом еще есть такая вот путаница. Я вот с Александром вчера об этом говорил, что подменяется понятие русский как национальность и русский как, например, это же русская культура, литература, искусство и так далее. И когда, например, говорят, что Исаак Левитан это великий русский художник, это тоже очень так вот спорно звучит, потому что есть понятие русский художник как принадлежность к русской культуре, к русскому, так сказать, живописному искусству. А есть понятие русский художник, как русский по национальности. Вот есть такая некая путаница, потому что в русском языке именно русский является прилагателем А все остальные национальности, немец, эстонист, э, чухонец, кто угодно, все это э, кто, понимаете? А русский это какой? И вот, э, кстати, вот сейчас в России тоже есть не путаница, э, путают россиянин и русский говорят вот мы русские русские извините если вы э, татарина назовите русским я думаю он не обрадуется потому что он скажет, я не русский я например дагестанец или я например чеченец я например там кто-нибудь еще тот же чубча но я не русский